Много посмотрел видео, как обогреть свечкой теплицу. Придумал свой вариант, более совершенный. Вот он работает. Вот эта труба была предназначена для, для отопления. И конкретно была не одна, а несколько. И была вот здесь печка, посередине печка, и с того конца печка. И была вот туда, вертикально вверх проходила пришлось разобрать, да э, чем э, э, какой большой недостаток тех авторов, которые предлагают обогревать свечки. То есть свечка стоит сверху какая-то кастрюлька или ведро и все. Вы понимаете, что она обогреет вот 10 минут, 10 сантиметров от этой кастрюли или ведра. А дальше тепло поднимается вверх. И греет теплицу. Чем она выше, тем хуже она погоревает. Этот метод. Можно тут труба в трубу одеть. И хоть он до туда. Под небольшим уплоном. Видите, вот небольшой клоп. Вот. Там свечка горит. Это я тестирую. Если знаете, как трубу свернуть, можете из любого металла вот э, листовой металл продается с нержавейки да или даже не знаю чего но ну, то ржавейка но не знаю чего но она 0,5 поэтому очень такая э, легко ее заворачивать вот а можете просто квадрат сделать не обязательно так В замок сделайте вот здесь это соединение и будет то же самое Свечечка. <Свечка. свечка> вот это сделано, чтобы э, открывать и поджигать ее. Вот так. <свечка> Она устроена. Вот. Под свечку там прорезь и немножко дальше получается, что в этой прорези вот лепесток этот отогнут вниз, стоит свечка еще между торцом, а здесь вот такое где-то расстояние, опять же со свечкой для прохода воздуха, вот она горит, вот она горит, я хочу сейчас протестировать, но ну, тут холодная, тут уже, ну еще 5 минут не прошло, хочу протестировать, кастрюля в принципе она толще, металл сам значит будет и все горит все хорошо вот такая вот свечечка вообще я всегда считал что полный дурдом и полной бездарности вот так делают надеюсь как оно все-таки живо в русском человеке надежда на чудо свечку маленькую свечечку вот такую огромную теплицу обогреть не смешите мои тапочки это не сможет она обогреть ну тут холодная даже вот тут вот свечку уже пять минут горит и ну, я бы не сказал что теплая вот но не сказать что горячая ничего она не даст понимаете не верьте никому Все Это брехня натуральная а дальше извиняюсь, грубый резкий человек но вот она горит и ничего не происходит ничего не нагревается хотя температура теплица Плюс 14. Плюс 14, понятно? Одно видно мне, что свечка это ничего не дает. Вот пусть она прогорит еще полчаса. И я еще скажу результат.